Сегодня мы познакомим вас с топовым вентиляционным оборудованием, которое предназначено для вытяжной вентиляции от немецкого производителя Майка. Это бытовой вытяжной вентилятор Майка ER60. Преимущество этого устройства в том, что он может регулировать воздухообмен сразу в двух помещениях. Вентилятор отличается высокими техническими характеристиками, что свойственно для продукции Майка. Прежде всего стоит отметить высокое давление вентилятора, благодаря чему он подойдет для воздуховодов большой протяжность. Расход воздуха модели 62 м квадратных в час, а шумовые характеристики 36 дБ. Класс фильтрации G2 оберегает внутренние элементы системы от преждевременной поломки из-за попадания нежелательных примесей. Пользователи хвалят и дизайн данного вентилятора. Ничего лишнего, но смотрится очень стильно. Вы можете выбрать модели разной комплектации. С таймером, датчиком влажности, радиоприемником, фотоэлементами. Все зависит от ваших личных предпочтений. Майка ER60 ⁇ классика среди вентиляторов. Классика, которая не зря заслужила такой популярности и которая не нуждается в рекламе. Такой вентилятор не подведет вас, ведь производитель сделает все для того, чтобы устройство служило не только эффективно, но и долго. Ставь лайк на видео, подписывайся на наш канал и будь в курсе всех последних событий и новостей компании альтер